Индексный фонд – вид паевого инвестиционного фонда или торгуемого на бирже фонда, активы которого отслеживают определенный рыночный индекс. В большинстве случаев концепция индексного фонда заключается в отслеживании конкретного рынка. Предположим, что вы хотите инвестировать деньги в акции промышленных компаний. Вместо того, чтобы отслеживать их котировки и вкладывать деньги в каждую из компаний, вы можете инвестировать в индексный фонд, который автоматически отслеживает их значения и усредняет цену. Например, популярный индекс Dow Jones включает акции топ-30 промышленных гигантов США, взвешенных по цене. Таким образом, индексный фонд, отслеживающий индекс Dow Jones, базируется на акциях этих компаний примерно в тех же пропорциях, которые они занимают в индексе. Плюсы индексных фондов Низкие затраты Индексная стратегия предельно проста в реализации, поскольку анализ отдельных активов или эмитентов не производится. Необходимость в каком-либо макроанализе тоже отпадает. Это позволяет индексным фондам работать с минимальными комиссиями. Простота управления Поскольку от инвестора не требуется обладать никакими знаниями касательно индексного рынка, управление индексным портфелем сводится к чисто техническим вопросам. Разнообразие Индексные фонды предлагают сбалансированный портфель, позволяющий избежать зависимости от состояния дел у одного конкретного эмитента. Эффективность Один из принципов экономики заключается в том, что весь рынок в целом более предсказуем, чем отдельные его участники. Инвестировать в какую-то отрасль безопаснее, чем в одного эмитента. А наибольший минус для обычного инвестора, который решил вложить деньги в индексный фонд, это его относительно низкая доходность. Ведь если вы инвестируете в акции в какую-то конкретную компанию и она покажет рост, то вы можете заработать намного больше. Во всем мире индексный фонд считается одним из оптимальных инструментов вложения денег, потому что его очень легко контролировать. Заходите на фондовый индекс своей стороны, смотрите его, и изменение фонда должно быть приблизительно таким же. Но В то же время тесно, корреляция цены фонда и фондового индекса может сыграть и плохую шутку, ведь если рынок пойдет вниз, то снизится доходность или вы даже получите убыток по самому фонду. При этом один из также существенных недостатков является то, что достаточно сложно или практически невозможно выйти и вложить деньги в другие акции в других компаний, которые не входят в ваш фонд. Возможные неприятности, когда вам срочно нужно вернуть деньги с фонда. Ведь, например, если рынок на спаде, то вы получите даже не прибыль, а убытки. Если в Украине открытый или интервальный фонд называется индексным, то это не классическое понимание этого фонда. Ведь согласно законодательству Украины, индексный фонд, который является открытым или интервальным, может направлять в акции не более 40% от своих активов. Соответственно, в Украине только закрытые фонды могут считаться классическими индексными фондами. В Украине индексные фонды напрямую привязаны к индексу ПФТС. Этот фонд должен э, иметь акции всех компаний, которые входят в ПФТС, и в той же пропорции, как и в индексе. В мировой практике э, доходность изменения цены индексных фондов всего лишь на пару пунктов отстают от пока... значения индекса. Однако в Украине из-за ли... низкой ликвидности рынка такой отрыв намного больше. Хорошая новость, что с 2018 года украинцы получили возможность вкладывать в зарубежные индексные фонды.